С разрешения трибунала Обвинители со стороны Соединенных Штатов Готовы представить вниманию трибунала Документальный фильм о концентрационных лагерях Он ни в коем случае не является единственным доказательством Имеющимся обвинения в связи с концентрационными лагерями Но этот фильм дает краткое и бескомпромиссное объяснение самому понятию «концентрационный лагерь». С разрешения трибунала мы начнем демонстрацию фильма. Нацистские концентрационные лагеря. Я и Эр Кейлог настоящим удостоверяю, что данные пленки не подвергались ретушированию, монтажу или иной обработке, нарушающей их целостность. Подписано в моем присутствии 27 августа 1945 года Джоном Фордом, капитаном военно-морского флота США. Перед вами карта крупнейших концлагерей и тюрем на территории Германии и оккупированной нацистами Европы.